Всем добрый день. Приветствую вас на нашем канале. Меня зовут Егорова Ирина Викторовна. Я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер-методист компании «Гельтек» по профессиональной косметике. Сегодняшнее видео – это некий видеообзор, наверное, на тему чего нового в терапии акне появилось. Этот вопрос мне часто задают коллеги, специалисты на наших мастер-классах, на обучающих мероприятиях. И я тоже интересуюсь этой темой На самом деле уже несколько десятков лет лидируют в терапии Акне ретиноиды Как топические, так и системные Мы привыкли использовать Адаполен За границей, например, сертифицированный еще препарат под названием тазоротен, точнее, действующее вещество. Адополен мы знаем под названием медиферин. Адополен входит в комплексные препараты, такие как клинзит, например, клинзит С. А поэтому э, здесь у нас такая небольшая стагнация происходит. И сейчас, э, например, вот в 19-20-21 году немножечко э, ситуация изменилась, появились э, новые исследования и э, разрабатываются новые препараты. Интерес представляет в данном случае, например, класкотерон. Он обладает и противоспалительной активностью, и антиандрогенным действием. При этом его можно использовать в виде крема или мази, да, то есть топического препарата. Это что-то новое по сравнению с ретиноидами. Естественно, что-то новое – это не полностью изученное. Естественно, у него есть и какие-то побочные эффекты, причем достаточно серьезные. Поэтому я бы, наверное, не кидалась во все тяжкие, когда, если вдруг он будет зарегистрирован на рынке Российской Федерации, потому что у него есть доказанные исследованиями проникновение в системный кровоток и неизвестно, как говорится, у какого индивидуума какие побочные эффекты будут превалировать. Например, изменение уровня калия да, и, например, вызванная этим аритмией, это вполне себе прогнозируемый и, к сожалению, у этого препарата известный эффект, у этого компонента. Поэтому здесь, конечно, надо очень осторожно подходить к подбору терапии будет, но интересно, что что-то уже хотя бы появилось. Помимо того, что появился топический антиандрогенный препарат, на самом деле есть какие-то подвижки и с точки зрения, например, антибактериальной терапии, потому что она, в общем-то, нам надобится иногда. На самом деле, если вспомнить, какие основные причины возникновения АКНЕ, да, комплекс причин всегда – фолликулярный гиперкератоз – это как раз гиперколонизация кожи условно-патогенной микрофлорой, это гормональные проблемы, в которых, как правило, виноваты андрогены, против которых мы как раз разбирали первый препарат. И это непосредственно воспаление и как его проявление, как раз воспалительные элементы. Среди антибактериальных препаратов, к которым тоже зачастую появляется очень часто резистентность, новый появился антибактериальный препарат ⁇ Сароциклин ⁇ Его тоже можно рассматривать как что-то такое новое в терапии акне. Также появился... Синтетический аналог тоже витамина А, то есть это разновидность ретиноида уже четвертого поколения, это трифаротен. Он э, более селективен, чем предыдущее поколение топических ретиноидов и э, проводится сейчас исследование. Указывается, что у него меньше выражено мутагенное действие, но если оно даже хотя бы предполагается, конечно, э, применять его у беременных никто в здравом уме не будет. Но... У него более селективное действие и, как следствие, скорее всего, более мягкое воздействие на кожу. То есть, меньше побочных эффектов будет, раздражающих эффектов будет меньше. Возможно, комплайнность пациентов к этому препарату на основе этого компонента, да, скажем так, будет более высокой. Также появились в виде лосьонов известные нам третинаин и тазаратен, и в исследованиях указывается, что они чуть более эффективные. К сожалению, очень поздно до нас, до нашей страны доходят всякие новые разработки, которые чаще всего развиваются изначально либо в США, происходит много исследований на эту тему, либо в Европе, но до нас рано или поздно тоже дойдет, поэтому мы будем иметь возможность больше инструментов в руках, как говорится, получить для терапии АКНЕ формы дерматозов, то есть для да, лечения проблемной кожи. На этом я хотела бы такой обзорчик наш закончить. Если у вас будут вопросы или какие-то вы тоже читали исследования или знаете какую-то информацию интересную, поделитесь ею в комментариях с нашими подписчиками. Мы ее, с удовольствием, обсудим. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки или дизлайки, как вам угодно и до новых встреч!